Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы будем делать следующую презентацию, очередную, очередную презентацию. Сегодня мы будем, посмотрите, здесь есть Корсар у нас группа, которая нас попросила сделать презентацию. Ну и Алексея, конечно, тоже. Ну, вот такие вот. Еще пока не знаменитые, но все равно я презентовал, естественно, одноклассники, потом ВКонтакте. Довольно неплохо там в Ютубе посмотрите. Там, по-моему, вчера, как говорил, ссылочку скидывал, чтобы посмотрели вы, довольно неплохо. И там, ну, нас просили, естественно. Вот, ну, я, конечно... Передаю слово наши, то есть моей коллеге, даме. Ну, говорить я не буду, как ее звать. Вы, скорее всего, сами все увидите, услышите. Но это будет довольно неплохо. Она уже как бы э, сколько презентаций проводила. Ну и, и, мне кажется, довольно успешно. Ну, Давайте похлопаем, постреляем, посвистим, покричим. Но аплодисменты, естественно. Здравствуйте, дорогие друзья, блин, как я уже козел достал уже, блин, меня уже, какую презентацию толпит, и блин. Привет, привет, привет, мои дорогие, сегодня мы будем а, делать кое-какую презентацию, нас просто попросили. Ну вот, а, дорогие поклонники, смотрим, смотрим, кто-то будет подписываться, естественно, а, вот а, мы видим там, Алексей есть у нас, он, смотрите, вот, ну, вроде как бы подписчики есть, я смотрю. Там-то куча здесь я, блин. А он мне вчера-то рассказывал, там, блин, -мо блин. Там говорит, как начали лайкать там, блин. Обалдеть, он еще просил, чтобы девчонки то пошустрее, пошустрее. А что, девчонки, правда, делайте, правда, честное слово, пошустрее, а что, Заря старается, что ли? Вы что, не видели, какие жив, он молодец. Боже, ты мой, блин. А вы не в курсе, что он нигде не учился, ничто не делал, ничто не заканчивал? Это у него, да. По-моему, просто ему по башке тепнули. Когда-то во сне, у него... Крышак ехал, вот начал делать всякие джифы, фотошоп. вот это девчата заманивает как. Блин. жалко, жалко, Я бы сама пошла на фотошоп. Надо бы как-то это приглядеться, как это делать-то. Ну, все равно интересно. Ох, смотрите. Ай, какие красивые фотошопы бывают делают, прям. Вот опять попер он -то... Он то говорил, группу открыл. корцар -то видели, только начинается. Ну, то все равно уже как-то девчонки-то все равно туда идут и с удовольствием, с удовольствием. А он любитель просто как-то создавать кон... Ну, конторы, говорю. Нет, конторы. Голубы создавать. Я как-то в одноклассниках ему ну, сделал, А у него за вечер одна тысяча просмотров, боже ты мой, я вчера вечером зашла, мама не горюй, что там творится, он даже девчонок-то пригласил парочку-то, они могут и даже это написать, подтвердить, о, там-то караул болит. Только выкинул за пятисоточка, как выкинул, пятисоточка где-то, вот так вот. <смех> Тоже там мутит, крутит, Ну все-таки одноклассники есть, одноклассники все, все его там, все остальное. Уже под, подходит трем тысячам, ну, бог тут же контакты я еще делала. Ну, контакты, конечно, не сильно, информации много, ну, как бы не очень сильно там, ну, по 100, по 200 день. Ну, это не очень так сильно. Так Но все равно раскрутимся, посмотрим, как это. Мы сейчас YouTube. сейчас маленечко рассверлим, прогоняем его, и тоже будет работать. У две группы, по-моему, у него так Корсар, и цифровая жизнь даже там есть. Там он выкидывает, рассказывает, что десяточки там что-то, какие-то программы может выкидывать. Вы Просите, он выкидывает, но это он умеет делать, все, молодец. Видик, выкинет, потом после Видика там еще сразу, раз, программка появилась, и скачали, все взломаны. Ну, не буду говорить, как он взломает, но это не ваше дело, конечно. Ну, это не наше дело. Вот. Ну что, смотрим. Вот он, пожалуйста, у нас корсарчик. Вот, смотрите. Обалденно. Ну. Что-то у них морды одинаковые на сказать поменяли вот а здесь вот у нас есть например цифровая жизнь вот смотри только только началось Но он мне сказал он все равно это поднимет он как-то на пару групп приобиделся он им помогал помогал а они у что-то это палки в колеса суют и суют отсуют Ну, это уж неправильно конечно неправильно не серьезно ну, куда уж что надо уважать труд человека это. Они палки в колеса тыкают. Я тут у него спрашивала-то, а что ты, блин, все холостой, да холостой-то, блин, шатаешься-то? Да нет, говорит, такое еще пока. Все говорит, вчера писал, писал, девчонки, как на заваленках сидят, семечки шалхают, и клавиатура шляп шляп шляп шляп говорит. Говорит, уже на голову пишет. Хочу, блин, прям невестун надо. Те, говорит, не хотятся. Смеются, ржут, блин, надавно. Надоели, говорит. Не буду больше писать. Кому надо, пусть сами пишут пусть... Ну, вы, девчонки, там смотрите, он же парень-то нормально, вообще не видите, что ли, он правда это. Говорит, пока вскрываться не хочет, он что-то как-то открывался, но ну, что-то ему не понравилось. Как-то это. Пока пусть в тени, говорит, побуду, Пускай я побуду, пускай. Ч страшно. Нормально все будет. И я тут подумала. А где же у нас здесь есть такие людишки, которые называются рекламодатели? Че там стараются, стараются? Эй, алё, рекламодатель, чё-то я не слышала. Не вижу чё-то у вас здесь. Вы чё там присматриваетесь-то? Или как-то? Ну, давайте, как бы, это, пошустрее здесь приглядывайтесь, а тут вот он какой-то Хрень выкидываете одни фотографии, а, смотрю, Да, смотрим, что он там делает, фотошопики, джифики делает красивые, потом фотомонтажи, видеомонтажа делает. Ну и видите меня, какая красивая. Ой, я тоже неплохо выгляжу, правильно? Ой, ой, ой, он, кстати, кстати, меня тоже сделал. Каждую презентацию, блин. Подбирает. Ай, что какая красивая была. О голос мой подбирает. Ой-ой-ой-ой. Ну что ж, э, давайте будем что-то делать. А делать чего? Заказывать? Ну можно бесплатно, можно, конечно, платно. Жить-то всем охота. Коронавирус-то прошел, не вас а одних, у него тоже тяжеловатый. Ну, ну ладно, после. Ну ладно, девчонки, давайте всем пока. Давайте, блин. Побольше лайков, побольше предложений. Э, ну, Сибирь большая, но ну, если кто-то хочет в Сибирь переехать, ну я заходила к нему, видала его недоволь-то большое такое. -а -а, красиво. Ну ладно, всем пока. Удачи. Э, э, не надо меня провожать. Не стреляйте, пожалуйста, больше меня уже уши заложило. Блин. Опять этот козел был. Всем пока-пока-пока, до свидания.